В диктанте юридического факультета приняли участие не только студенты, но и магистры-аспиранты и выпускники Казанского федерального университета. Я участвую вот уже 4 года, все время как являюсь студентом. На протяжении двух лет у меня были очень хорошие результаты, я становился победителем правового диктанта, вот, а сейчас прихожу и проверяю свои возможности вновь и вновь. Лично для меня это была хорошая возможность встретиться с прокурором Республики Татарстана, Лудусом Саидовичем Нафиковым, а также принять участие в благотворительной акции Юридического факультета. Работу участников правового диктанта будет проверять доцент Института филологии и межкультурной коммуникации Алексей Бастриков. Ильвия Розорина, Фарид Захитаглы, Универньюз.